Сегодня мы поговорим на тему «Служение ободрения других». Некоторые христиане склонны думать об апостоле Павле как о сверхчеловеке по причине глубины его послания и чудес его служения. Однако, если бы Павел не был из той же плоти и крови, что и мы, если бы он не подвергался таким же точным искушениям и испытаниям, ему бы нечего было сказать церкви. Все его послания были бы напрасны. Истина же в том, что Павел написал многие свои послания в самые трудные периоды своей жизни. Он открыто признается церкви в Коринфе, что у него были периоды глубокой скорби и душевных мук. Мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Когда великий апостол писал это, он находился в Македонии, где чувствовал себя подавленным, бесплодным и полностью отвергнутым церковью. Как Павел дошел до такого состояния? Давайте посмотрим, на фоне чего у него возникли такие страдания. Павел только что написал свое первое послание Коринфянам, резко обличительное письмо, имевшее цель исправить сложившуюся безнравственную ситуацию в этой церкви. Хотя его послание было выдержано в жестком тоне, Павел его писал в слезах и сердечных муках. Причиной написания этого послания был позорный случай блуда, на который церковь закрыла глаза. Павел писал Коринфянам и вы возгордились вместо того, чтобы плакать об этом открытом грехе среди вас. Вы не осудили этот грех, как должно было это сделать. Вы должны были изъять из среды вашей, сделавшего такое дело до тех пор, пока не увидите истинного покаяния в нем. Павел далее советует им предать такого сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Это было сильное, жесткое послание». Спустя некоторое время Павел уже жалел, что написал его. На самом деле Павел печалился уже с самого дня его написания, с тревогой думая о том, как коринфяне воспримут его. Вдруг они неправильно поймут его мотив. Поймут ли они, что он написал его из любви к ним из глубокой тревогой о том, в каком направлении начала двигаться церковь. Позже он писал им «Не в осуждение говорю». Я знаю, что чувствовал Павел. Уже много лет мне приходится проповедовать то, что некоторые назвали бы жестким словом, согласно повелению Господа из его слова. После такой проповеди я падаю на колени в душевных муках и молюсь. «Господи, не перешел ли я грань? Твое слово говорит, что мы не должны укорять праведных или благословлять нечестивых. Скажи мне, ранил ли я праведных Твоих этой проповедью?» Павел также узнал, что в Каринскую церковь стали проникать лжепророки, наставляя других пренебрегать его страданиями. Фактически эти люди говорили о нем, если действительно Бог с этим человеком, тогда почему весь этот позор и поношение на нем? Почему Павла бросает в темницу? И как может какой-либо муж Божий говорить о себе, что он не надеялся остаться в живых? Мы не понимаем, как молящийся человек может подвергаться так часто стольким нападкам со стороны всех, и так отчаиваться, что не надеется остаться в живых. Если бы у Павла была истинная вера, он бы не испытывал всех этих скорбей. Подобные обвинения все еще раздаются сегодня в адрес тех божьих слуг, которые терпят страдания и поношения. Как часто мы слышим, как один христианин говорит о другом, наверное, в его жизни есть какой-то грех, раз он проходит через такие страдания. В случае с Павлом его критики просто хотели подорвать его духовный авторитет. И все же Павел сказал, что он не раскаивается в том, что написал это послание Коринфянам. Более того, он дает указание своему духовному сыну Титу идти в Коринф и объяснить цель, стоявшую за этим посланием. «Скажи Коринфянам, что я люблю их, и не хотел причинить им боль, однако с такой ситуацией, как у них, мириться нельзя. Затем встретишь меня в траде и расскажешь, как восприняли там мое послание». Когда Павел писал свое второе послание Коринфянам, у него было еще больше причин для беспокойства. После того, как он послал Тита с миссией, Павел отправился в Траду, остановившись по пути в Ефесе. Бог могущественно проявлялся через Павла там, и его помазанная проповедь коснулся сердца множества людей. Многие, слушавшие его проповедь, поспешили домой за своими оккультными книгами, снесли их на городскую площадь и бросили в большой костер». Это возволновало кузнецов-серебряников Ефеса, основным источником дохода которых было изготовление идолов богини Дианы. Вдруг они увидели, как источник дохода улетучивается в виде дыма от костра прямо пред их глазами. Поэтому они в ярости восстали против Павла, обвиняя его в религиозном фанатизме и говоря, что он желает разрушить их служение. Эти обвинения зажгли большой бунт, так что Павел едва спасся от них. Когда он позднее писал о том, что не надеялся остаться в живых, это он говорил об этом инциденте, говоря, что я думал, что меня убьют. Мы не знаем точно, что еще случилось в Эфесе, так как Павел не говорит нам об этом больше ничего. Все, что мы знаем, это то, что все, происшедшее с ним там, заставляло его чувствовать себя отягоченным безмерно и сверхсилы, так что не надеялся остаться в живых. Павел говорил о гонениях, скорби, подавленности духа. Конечно же, теперь, когда он покинул Эфес и направился в Трааду, он жаждал увидеть своего благочестивого сына во Христе Тита, который мог поднять его павший дух. Павел хотел излить свое сердце Титу и узнать о реакции на его послание. И тем не менее, когда Павел пришел в Трааду, Тита там не было. Он ждал, когда придет его духовный сын, но Тит все не появлялся. Тем временем в Трааде Павлу открылась дверь для проповеди, но сердце апостола не имело покоя. Павел пишет об этом так. Придя в Траду для благовествования о Христе, хотя мне и отверстие была дверь Господом, я не имел покоя моему духу, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ними, я пошел в Македонию. Павел совершил здесь нечто, что никогда не совершал в своей жизни. Нечто, что прямо противоречило всему, о чем он проповедовал. Вместо того, чтобы проповедовать, когда дверь была открыта перед ним, Павел ушел. Вместо того, чтобы проповедовать там, Павел направился в беспокойство в Македонию. Перед нами картина раненого воина Христа. Великий апостол находился в подавленном состоянии. Ослаблен, беспомощен, падая в изнеможение сердца, плоти и духа. В чем причина? Что привело Павла до такого состояния? Апостол сам объясняет это. «Я не имел покоя в духе моем, потому что не нашел там Тита, брата моего». Он был один, и он отчаянно нуждался в утешении от кого-то. Я немного знаком с тем, через что проходил Павел из моего собственного опыта и со слов тех, кто имел такие же испытания. «Сатана всегда старается нападать на нас, когда мы слабы и устали от борьбы. Именно в такие периоды мы наиболее уязвимы для его лжи, и, я думаю, враг бил Павла». Двумя жуткими видами лжи. Во-первых, я думаю, он говорил ему, «Тит не пришел, потому что он отверг тебя». Дальше шла следующая ложь. «Тита нет здесь, потому что ты больше уже не имеешь авторитета, Павел. Ты сильно ранил этих верующих в Каринфе и сам отогнал их от себя. Твое служение перестало приносить плод». Я могу только представить, какую еще ложь сатана возводил на Павла. Я почти слышу, как дьявол шепчет, «Бог уже не с тобой, Павел». Ты отвергнут всеми Васи. Нет больше никого, кто остался бы с тобою. Даже твой духовный сын Тит. И в нем посеяны сомнения твоими оппонентами в Коринфе. Признай это, Павел. Ты потерял свое помазание. Если вы ходили с Господом в близком общении, вы должны хорошо это знать, что чувствовал Павел. Сатана – отец лжи. И прямо сейчас он может посылать вам эту ложь, которую бросал в Павла. Ты отвергнут всеми. У тебя нет служения, нет места в труде созидания Божьего Царства, ты только занимаешь место. Это все идет прямо из глубин ада». Давид знал, что такое быть подавленным демонической ложью. В Псалме 139 он пишет о том, что находится в бране как физически, так и духовно. «Этот муж Божий молился Господу. Нечестивые постоянно ополчаются против меня на брань. Они изощряют язык свой, как змея. Они замыслили поколебать стопы мои. Они скрыли силки для меня, стараясь уловить меня». И все же, несмотря на свои обстоятельства, Давид ликовал. «Господи!» Господи, сила спасения моего, ты покрыл голову мою в день брани. Вот в чем суть этих слов Давида вкратце. Боже, ты покрыл мой разум, защитил его от демонической лжи. Силы ада изострили свои языки против меня, но ты покрыл мои мысли, так что теперь эта ложь со стороны не поколеблит мои входы и выходы. Как Бог дает утешение и обновление сил своему народу во времена их уныния, как Дух Святой дал утешение Павлу? Апостол сам рассказывает нам об этом. Но Бог утешающих смиренных, тех, кто унывает, утешил нас прибытием Тита. Тит прибыл в Македонию в обновленном духе, и сердце Павла возрадовалось. Когда они общались, огромная радость наполнила его тело дух и душу. И апостол написал, «Я исполнен утешением, преозабилую радостью при всей скорбе нашей». За все годы моего служения я повидал немало женщин и мужчин Божьих, выбившихся из сил, пребывающих в страшном унынии и смущении. Я мучаюсь в душе, виде боли этих моих дорогих, сердцу братьев и сестер, и спрашиваю Господа, «Отец, как этим слугам Твоим выбраться из этой бездны страдания? Где то силы, что извлечет их оттуда? Что мне сказать им или как им помочь?» Я верю, что ответ на этот вопрос находится именно здесь, в Павловом свидетельстве». Здесь перед нами человек, который настолько устал от борьбы, что уже даже не похож на самого себя. Павел переживал самый мрачный период в своем служении и пребывал в таком ныне, в каком еще никогда до этого не был. Однако всего через несколько часов мы видим его полностью избавленным от этой черной бездны и пребывающим в радости и ликовании. Снова возлюбленный апостол почувствовал себя любимым и необходимым. Как это произошло? Во-первых, давайте посмотрим на то, что происходило в Коринфе. Когда Тит прибыл туда для встречи со старейшинами церкви, он сам получил огромную долю подкрепления. В церкви происходило пробуждение, так как они вняли увещеванием Павла, и теперь Бог обильно благословлял их. Если бы только Господь в тот момент открыл Павлу глаза и показал, что на самом деле происходило там, если бы он смог увидеть то пробуждение, которое происходило по действию его проповеди – то он увидел бы всю ложь сатаны и припомнил бы, что Божьи мысли в его отношении были во благо, что все это было частью его плана. Тит прибыл в Македонию с ободряющими известиями. «Павел, верующие в Каринфе выражают тебе свою любовь. Они устранили грех, который был в их среде, и покончили со лжепророками. Они больше не пренебрегают твоими страданиями, но наоборот, радуются твоему свидетельству». Эта ободряющая весть, принесенная возлюбленным братом в Господе, тут же подняла Павла из бездны его уныния. Как написано, «Бог, утешающий смиренных или удрученных, утешил нас, меня, прибытием Тита». Вы видите, какой здесь нам дан пример. Бог использует людей, чтобы ободрять других людей. Он не послал ангела, чтобы утешить Павла. Утешение, которое получил этот человек – прошло через ободрение духа Тита, который, в свою очередь, ободрил дух Павла. Пример Павла и Тита подобен многим другим примерам, имеющихся в Писании. В 27 главе Деяния Павел плыл на корабле, который направлялся в Рим, и остановился по дороге в Сидоне. Павел попросил представленного к нему Центуриона разрешить ему посетить некоторых друзей в этом городе, и Юлия, как написано, позволила ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Здесь мы видим еще один пример того, как Бог использует верующих для ободрения других верующих. Мы видим это также во втором послании к Тимофею, где Павел пишет о некоем верующем. «Да даст Господь милость дому Анисифору за то, что он многократно покоил, ободрял меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим чанием искал меня и нашел, а сколько он служил мне в Эфесе». Анисифор был также одним из духовных сыновей Павла, и он любил Павла настолько глубоко и безусловно, что искал его даже в его страданиях. Однажды, когда Павел находился в темнице, Анисафоры исходил весь город, ища его, пока не нашел. Его объяснение было простым. «Моему брату тяжело. Он перенес все страхи и кораблекрушения, и сейчас его терзает сатана. Я должен его ободрить». Служение ободрения непременно подразумевает и поиск тех, кто в данный момент страдает. Мы слышим много разных разговоров о силе в церкви в эти дни, о силе исцелять больных, о силе спасать погибающих, о силе преодолеть грех. Но я скажу, что есть великая, исцеляющая сила, и эта сила исходит от ободренного и обновленного человека. Депрессии, муки обеспокоенного духа могут приводить к самым различным физическим болезням, а вдохновленный и обновленный дух, дух, почувствовавший себя принятым, любимым и желанным, есть тот целительный бальзам, в котором нуждаются больше всего Мы находим это служение ободрения также в Ветхом Завете Когда Давид скрывался от преследований царя Саула, он был вынужден бежать днем и ночью, поэтому он всегда был измотан физически и душевно В этот период он чувствовал себя отвергнутым священниками и божьим народом Тогда же, в тот критический момент его жизни, к нему пришел его друг Иоаннафан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 Это слово ободрения пришло как нельзя более вовремя для Давида. Он только что перенес ужасный удар отвержения со стороны людей, которому он бескорыстно сделал добро. Давид и его люди рисковали своими жизнями, спасая селение Киила, и на некоторое время они нашли там прибежище. Однако позже, когда Саул продолжил свое преследование, Давид помолился, «Господь, предадут ли эти люди меня в руки Саула?» На что Бог ответил ему, «Да, они отвергнут тебя». «Уходи из этого города прямо сейчас». Из псалмов видно, в каком удрученном состоянии духа пребывал Давид. Его дух был настолько угнетен, и он постоянно взывал к Богу, «Боже, где ты?» Обратите также внимание на то, какую тяжесть в своей душе испытывал Ионафан из-за своего злого, одержимого отца. Но тем не менее этот благочестивый друг укрепил его упованием на Бога, сказав ему, «Господь с тобой, Давид, и тебя по-прежнему любит в Израиле». Это было все, что Давиду было нужно услышать, а именно слова «Бог все еще с тобой». Сегодня идет лавина книг, кассеты и видеофильмов о том, как справиться с проблемами. Это крайне необходимо, и многие советы приносят некоторую пользу, когда они даются искренними и праведными проповедниками. Но я думаю, Павел хочет сказать нам вот что. Только те слова принесут настоящее утешение и длительное исцеление – через который мы научились во многих наших скорбях и бедах. Думаете ли вы, что для вас нет никакого служения или употребления в Божьем Царстве? Не так давно я получил письмо от бывшей монахини, которая сейчас несет служение в церкви. Этой женщине 59 лет, и после того, как она недавно перенесла инсульт, она впала в глубокую депрессию. Переосмысливая свою прошлую жизнь, она решила распланировать свои похороны и составила следующий некролог для себя – Ничья жена, ничья мать, отдалившаяся от своей семьи после спасения, не совершая ничего важного в своей жизни, жившая в бедности, здесь покоится прах настоящей неудачницы в жизни. Мое сердце разрывалось, когда я читал это, когда я задумался над печальной перспективой отшествия к Господу: ни с чем. Однако один пастор дал этой женщине почитать копию моего послания напрасно я трудился. И она написала мне, «Брат Давид, ваши слова бодрили и утешили меня». Всегда помните, Бог использует людей, чтобы утешать других людей. Он настолько любит этот вид служения, что даже победил пророка Малахию сказать об этом, как о самом важном труде в последние дни. Малахий описывает, как в его дни божьи люди наставляли друг друга, передавая из уст в уста слова наставления, но боящиеся Бога говорят друг другу. Когда это происходило? В какое время? Слово «малахи» изучало во времена, когда процветало нечестие, когда пожирающие уничтожали большую часть плодов земли. Божий народ устал и начал сомневаться в том, что хождение с Господом дает что-то. Они думали, нам говорили, что стоит служить Господу, слушаться Его слова и носить Его бремена. Но когда мы смотрим вокруг на гордах и отступников, то похоже, что только они счастливы. Они гоняются за богатством, живут беззаботно, наслаждаются жизнью сполна. Дух Святой начал пробуждение в Израиле, и вскоре страх Господень охватил жаждущий Бога народ. Вдруг все в Израиле, молодые и старые, стали миссионерами друг для друга. По побуждению от Духа Святого люди открывались один другому, наставляя один другого, укрепляя и утешая всех вокруг них. Я убежден, что слово Малахи об этом служении в точности отражает ситуацию, сложившуюся в наши дни. Он дал нам образец того, как будет изливаться Дух Святой в последние дни, когда Божий народ перестанет сплетничать и жаловаться друг на друга, на свою жизнь, и вместо этого начнет ободрять друг друга. Это будет происходить по телефону, в письмах, по электронной почве и при личном общении – и Богу настолько нравится это служение, что Он все записывает. Каждое произнесенное слово, каждый телефонный звонок, каждое написанное письмо, каждая попытка утешить удрученных, заносится в памятную книгу. И Библия говорит, что каждый из нас, чьи дела будут записаны в этой памятной книге, будут дороги Ему. «И они будут моими, — говорит Господь Цаваоф, — собственностью моею в тот день, который Я сделаю». Да поможет Бог тем, — кто жалуется, что у них нет служения или не открыты для них двери в служение. Я говорю каждому такому человеку, оторвите глаза ваши от ваших обстоятельств и перестаньте жаловаться, что вам что-то мешает. Прекратите ваши попытки угодить Богу, планируя совершить какой-то большой жертвенный труд. Вместо этого лучше встаньте, оглядитесь вокруг и ободайте кого-нибудь страждущего брата или сестру. Будьте титом для ослабевшего в духе. Молите, чтобы вам иметь дух Анисифора, который искал страждущих, чтобы принести им утешение. Задумайтесь. Вам дана вся сила неба для того, чтобы ободрять страждущего верующего? Кого-то, кто находится в том утешении, которое Бог дал исключительно вам. Да. Да, есть люди, которые нуждаются в вас». И Господь рассчитывает, что ваши прошлые утешения, которыми Он утешил вас, принесут ободрение этим людям. Призовите сегодня кого-нибудь к себе и скажите, брат или сестра, я хочу помолиться за тебя и ободрить тебя. У меня для тебя есть хорошее слово. Аминь.